20 апреля мотомарш стартовал с двух сторон, две, две мотоколонны было с Южного федерального округа, Значит, собралась мотоколонна, это, центр э, агрегации был Краснодар, вот, и, соответственно, из Москвы напоминать и нашим гражданам, и властям, и было очень много работ проведено на территории Европы о том, как важно сохранять историческую память, как важно бережно отношение к истории и не применение каких-то других сослагательных наклонений. Есть не только кризисы, войны и так далее Но есть еще и дружба, есть еще и честь Есть еще и прекрасные отношения между соседями